Как это? Первая причина, по которой тебе не хочется катать, это банально влом. Да, мне очень влом. На самом-то деле. Плюс это нелегко. Это очень нелегко. Папка прав. <связь> Захрюкал. А можешь еще похрюк. <связь> а папка так умеет, кто тебя научил хрюкать-то? <связь> Папа. Папа. Или бабушка? Может бабушка научила хрюкать? Потому что бабушка это мама и папа А еще? Еще. Как можно больше Папка тоже доволен, я смотрю. Сын делает успехи. Первые я успехи. Я думаю, в школе будет у неё все в порядке, в связи с этим. Мне таблица умножения не нужна человеку уже. Какой ядовитый на вообще. Давай, пап, давай мне покатай. что ты для этого сделаешь нам хорошего? Для этого я... В обмен на что? В обмен я не буду таскать, потому что это моя обмен. Мор, немного поможет. Чем, чем ты нам поможешь? Шер, давай. давай. Не понял вообще ни слова. Что ты сказал? <сосы> Покатай меня. Это я понял. А в обмен на что? <сосы> <сосы> я не буду ставить песок, может, только буду маме помогать. А сколько раз тебя прокатают? Надо. Один раз и все. Надо прокатать. И, э, ну сколько раз? круг этого дома второе. И к речке, да, довезти? Да. И кречки, речке, Не, а, а, Нет, нет. Осторожно разобраться до этой двери, то, что там наверху, и меня, и... А больно много ты хочешь, я тебе Вязаться. хочу сказать. И чтобы я и спустились с этой вершины. Все, теперь, все, что я хочу. Так там целая куча дел-то вообще-то, набежала-то, нет? Давай, покатай меня. Да уж. Все, давай. Толик. А что я тебя что просил? попросила? А чём, а чём я тебя попросила? Деловой какой, а? Давай, говори, Да, давай тебе Будешь плохо учиться, это будет твоя единственная машина в жизни. Без мотора. И будешь вот всех просить покатать тебя друзей. А друзья уже будут на сетрайных c4 давно ездить. А ты вот будешь этой тележки, если не будешь таблицу умножения учить. Ты будьте лет 40 уже. Да, покатай меня. Это будешь к жизни так обращаться. Жизнь, покатай меня, давай. А нет, к родителям, скорее всего, будут обращаться уже стареньким. Так, вот эти отломите? Еще так сделай Я включил, держи. Так. Нет, Не сэпири. Ой! Все, приехали. Я не савель, ну, как... Все, приехали.